Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире заключительный выпуск программы, посвященной выпуску книги Ланы Паршина и Селима Бен «Тайной семьи Сталина». Здравствуйте, Лада! Здравствуйте! Я сказал Лада вместо Лана, ну, неважно. Автокоррект исправит! Да, да. Сказать Меня, мне, мне, кстати, очень нравятся автоматические титры. Это просто... Отдельная тема для разговоров, когда вместо Бурдонского написали «Бурбонский», это было очень-очень пикантно. Вы знаете, Лана, мы сегодня поговорим о такой теме, я ее в прошлый раз анонсировал, она очень интересна, касается бегства Светланы Аллилуевой на Запад. И я знаю, что к этому имеет непосредственное отношение мама знаменитой тележурналистки Елены Ханги. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Ох, oh, затронули такую тему, которая достаточно долгое время была табу, и в том числе и в семье Елены Ханге. Дело в том, что мама Елены Ханги, Лия Голден, дружила со Светланой Аллилуевой. Единственный человек, о котором в Москве с большой теплотой вспоминает и до сих пор, да, Э, дочка Сталина, э, дочка э, дочери Сталина, сумбур какой-то получился. Вот, э, это вот, э, Крис Эванс, которая Олечка Питерс, она вспоминает о Лее Голден. Дело в том, что Светлана Алилуева в 1984 году вернулась на некоторое время в Москву. Э, и вернулась она после разговора с родным сыном. Она очень надеялась на то, что она сможет воссоединиться с семьей. Угрозы к тому времени ее жизни уже не существовало, поэтому она решила со своей американской дочкой э, пуститься в авантюру, вернуться в Советский Союз. А, дочке было на тот момент 15 лет, она не говорила ни слова по-русски, она была американкой. И, конечно, для девочки это был, для девочки-подростка, это был огромный, большой такой культурный шок. А, к сожалению, воссоединение семьи не получилось. И Светлана через некоторое время вернулась сначала в Британию, потом в Америку. В общем, она постоянно запутывала свои следы. И э, единственное вот светлое пятно из этого путешествия, которое было, это вот как раз вот мама э, Елены Ханги, Лия Голден, прекрасная женщина, с которой э, Светлана подружилась еще э, в 60-е годы. И которую она в свое время просила поговорить э, с сыном Иосифом, вразумить его, чтобы он не рвал э, никаких связей с матерью, а возможно, даже присоединился бы к ней в Швейцарии вместе со своей семьей. Потому что она, видимо, считала, что э, жизнь ее, и не только ее, но и ее детей, может находиться под угрозой тех самых людей, которые. Развенчивали культ личности Сталина, тех самых людей, которые в 1961 году вынесли из мавзолея э, тело вождя. И э, не применув при этом сорвать золотые пуговицы с его мундира, а также звезду героя э, и погоны, э, они похоронили его в неприметном месте у Кремлевской стены, за Кремлевской стеной не даже поставить памятник. Вы знали о том, что памятник Иосифу Сталину был установлен лишь в 1970 году? Нет, я этого не знал. Но вы не ответили на главный вопрос, что именно мать Елены Ханги, Лили Голден, была не то, что инициатором, она подсказала возможность для Светланы Аллилуевой легально выехать, не просто бежать, а вот расскажите, как, как это было все? Это была такая, я бы сказал, спецоперация, потому что там было очень хитро все продумано. Ну, дело в том, что обе женщины, друж, ну, одна была влюблена и, в общем-то, была гражданской женой Браджеша Синха, индийского коммуниста, а вторая просто дружила с этой семьей. И дружила с послом Тики Каулем, который вывез мемуары, манускрипт Светланы Алилуевой за границу. И думаю, что да, наверное, вот в той, скажем так, диссидентской среде, в которой находилась дочка Сталина и Илья Голден, дочка американских коммунистов, которые приехали из одного идеологического лагеря в другой, значит, в Узбекистан, да, вначале, потом уже переехали в Москву, а вот каким-то образом вот так вот продумали свой побег обратно или что, я не знаю. Хотя Ле Голден всю жизнь была в Москве, и она любила СССР, она была чисто советской вот женщиной все равно, и Елена Ханга, естественно, родилась и выросла в Москве. Только потом, по-моему, восстановила американское гражданство, потому что она была потомком американских иммигрантов. Да, но, а может быть, Светлана испугалась, видя, какие репрессии наступили по отношению к ее брату Василию, его судьба сложилась не очень хорошо, и она понимала, ну, что ну, я не посадили бы Ферину, но, во всяком случае, ей бы перекрыли кислород, бы, я, и она бы никак не могла себя спокойно чувствовать в СССР. Это, может быть, какой-то послужило триггером для того, чтобы она уехала, как вы думаете? Хотя я знаю, что у них были я сложные попрощаюсь. отношения с Василием. Мы постоянно возвращаемся к вопросу, каким же символом останется и уже остался Сталин для потомков. Да? Почему? Потому что для каждого своим. Есть оголтелые вот сталинисты. Кстати, я была очень удивлена, когда узнала, что штаб Навального инициировал такое голосование, умное голосование в поддержку даже КПРФ. Я была в шоке, честно говоря, что вот они агитировали за КПРФ, и посмотрите, что получилось с нашими выборами. КПРФ действительно на 15, по-моему, мандатов получили больше, чем в прошлый раз. То есть как можно связать Навального со Сталиным и с КПРФ, я не знаю. Но каким-то образом почему-то Навальный решил именно вот за КПРФ агитировать свои голоса. Вот, дело в том, что Светлана, конечно, росла, как говорят, кремлевская принцесса». Ребят, а да вы вообще знаете, что это такое, расти в Советском Союзе на равных правах, на уравниловке, даже детям Сталина. Очень прекрасно об этом написал Артем Сергеев в своих мемуарах, потому что в 1923 году мама Артема Сергеева, приемного сына Сталина, друга, лучшего друга Сталина, да, который погиб, и э, его же э, брат, да, скажем так, Вася Сталин, который тоже родился в марте 1921 года, э, значит, их э, матери, Надежда Алилуева и э, мама Артема Сергеева, они организовали такой своеобразный детдом, где воспитывались и дети-беспризорники, э, и сироты, и в то же время дети высшего политического руководства. И вот если вы посмотрите на фотографии детские, вот эти вот, одни и те же вот эти вот, я не знаю, тарелки э, железные, да, одна и та же каша, которую они ели э, из одного и того же котла, да, а, а, одно и то же обеспечение, абсолютная уравниловка, не было никаких принцев, принцесс и так далее. И вот когда наступали выходные, да, э, то ребенок, у которого были родители, там пятидневка заканчивалась, он обязан был взять с собой в семью одного ребенка, у которого не было родителей, одного беспризорника. То есть, вы понимаете, что, например, в семье Сталина, в семье Фрунзе и так далее, да, периодически раз в неделю с ночевкой к ним приходили дети из вот тех семей обычных крестьянских, может быть, или там рабочих крестьянских, это и так далее, но дети, которые каким-то образом остались без родителей, у которых не было семьи. Поэтому о какой кремлевской принцессе мы можем говорить, я не знаю. Или о какой-то привилегированной жизни, как, о которой нам сейчас вещают, что Сталин был богатый человек, дача, машины и так далее. Нет, Тут это все эти... было государственно. А насколько я знаю, Светлана ходила... А, насколько я знаю, Светлана ходила в обычную московскую школу, то есть это не была какая-то элитная школа, какая-то для, только для детей э, кремлевских чиновников. Э, то есть это, да. она обычно училась. Да, и самое интересное, что в 2011 году, когда она умерла, э, программа «Прямой эфир» на канале «Россия-1» делала передачу. И э, тогда еще была жива Ольга Ривкина, обычная простая девочка из обычной простой семьи еврейского происхождения, которая дружила со Светланой Аллилуевой. И про нее мне рассказала лично Светлана в Америке, потому что когда мы затронули тему ее стихов, а она говорит, ну, в 17 лет все пишут стихи, вот и мои стихи, наверное, сохранились у моей одноклассницы Оли Ривкиной. И вот Ольга Ривкина, тогда еще была жива, она пришла на передачу, и она принесла эти стихи. Понимаете, кремлевская принцесса одевалась так же, как и все. Когда умерла Надежда Аллилуева, да, когда покончила жизнь самоубийством, изволила застрелиться Надежда Аллилуева, жена Сталина, то даже Аллилуева в своих мемуарах пишут, что они, они нашли у нее какие-то там, я не знаю, все зашитые, перезашитые платья и так далее. Разве это стиль первой леди? Ну и тогда не принято было. Не в чем так. было положить в гроб, понимаете? Вот. И э, я знаю, что вы в книге приводите полностью свое интервью, э, теперь уже знаменитое, которое вышло в видео формате, и я знаю, что... Но оно не полностью вышло. Оно не, не полностью, полностью вышло, вышло Конечно, да. Конечно, там не было ни про Елену Хангу, ни про Лию Голден. А у, на самом деле у Елены Ханги прекрасная история, которая достойна такой же экранизации, как и история Светланы Аллилуевой, потому что... Ее мамы, прежде всего, конечно, интереснейшая история, потому что вот так вот тоже, понимаете, вот ее так же, как и дочку свою Светлана Аллилуева приняла решение, вот так же Лия оказалась вместе со своими родителями в Советском Союзе, идейными коммунистами, строить коммунизм приехали, причем... Очень красиво, интересно, она описывает это, даже Светлана Алилуева говорит без купюр, ну, без политических купюр. Она говорит, Лев, рассказывает мне, вот я родилась в Узбекистане. Кстати, вот это, кстати, современная, знаете, мем. Фатима там и Зульфия да, родились да. в Германии. Фатима и Зульфия немки. Вот это то же самое. Светлана Алилуева еще задолго до вот этих всех мемов Рассказывает историю про то, как Лея Голден родилась. Говорит, она была черная-причерная, черная. -причерная. на самом деле нет, неправда. А Все-таки у нее был больше оливковый цвет кожи. Ну и какая разница, какой цвет кожи у человека на самом деле. Но тем не менее, вот есть еще и физические особенности каждого из нас. Там цвет глаз, цвет кожи, форма ушей и так далее. Так вот, когда Лея Голден родилась в Узбекистане... А Раньше была графа «национальность», да, которую да. сейчас в современное время некоторые хотят вернуть, возвратить. Я, правда, не, при, не представляю, что ж тогда писать в этой графе. А, а большинству нынешних э, потомков глобализации, э, да, учитывая весь тот микс э, рас и национальности, который есть у нас во всех. Ну так вот, и ей написали, что она узбечка. Она говорит, да какая же я узбечка, посмотрите на меня. А ей ответили, что, ну, вы понимаете, у нас нет такой национальности, как негр. Да, хорошо. Теперь у нас традиционная рубрика презентации книги. Я знаю, что сегодня будет выставка, да, или ярмарка, или что-то такое. Сегодня открывается международная книжная ярмарка в экспоцентре. Я узнала об этом совершенно случайно. И я, конечно же, сегодня тогда пойду, посмотрю, что там такое и сколько стран, помимо стран СНГ, присутствует на этой ярмарке, учитывая то, что ковид и санкции никто не отменял. Но кто знает, может быть, действительно представители тех компаний, которые ранее опубликовывали мою книгу предыдущую, окажется там, будет интересно. Я знаю, что мы, вы сейчас можете показать эту, ру, рукопись, хотел сказать, книгу. Наконец-то! виртуально, а реально. Вот. Да, представьте да. себе. Дело в том, что очень многие люди ну, не верили, что ли, в успех нашего безнадежного предприятия, что мы все-таки сделаем эту книгу. а Особенно потому, что, скорее всего, я никогда раньше не работала на российском рынке и в России. А в России вообще недоверчиво относятся к людям, незнакомым и непонятным. Uh, вот, поэтому, вот, пожалуйста, смотрите, да. она существует, <с она <с очень, <с красивая очень красивая, на очень красивой бумаге, и раскраска будет просто идеально для прочитывания не только э, людям, интересующимся историей, но прежде всего, даже эта женская история очень интересная, эта история все-таки универсальна. Вот, кстати, посмотрите, Ле Голден прекрасная. А, да. вместе... И вот Елена Ханга в 1987 году была сделана эта фотография, и дело в том, что в 1986 году как раз Светлана Аллилуева вместе с дочкой покинули Союз. То есть мы можем посмотреть, как выглядела примерно Елена Ханга в то время, она, ну как-то, ну я не знаю, похожа, не похожа на себя, она, конечно, всегда была такой классической, больше интеллигентной такой девочкой из приличной семьи. Вот, но тут все-таки все возраст и время показывают, что она ну, могла, скажем так, быть более такой а, расслабленно-свободной. Это сейчас она такая ведущая, с весом, действительно, интеллектуалка большая, но сдержанная. А вот когда-то она могла быть действительно вот, человеком, который не сдерживался в, в плане выражений, я так думаю. И как, как ее мама, опять, очень душевная. А, вообще, конечно, Светлана Лилуева менялась даже в лице, когда она говорила о Лии Голден. А, она с такой, я, я редко вообще видела, чтобы Светлана говорила с такой теплотой о людях. И вот действительно она затронула ее сердце. Да, и опять же, по традиции, где можно будет заказать и купить вашу книгу, еще раз скажите для наших зрителей. А, смотрите, ситуация поменялась. Те, кто нам вначале не верил и боялись заказывать книжку за безумно низкую цену, теперь уже опоздали, ваш поезд ушел, как говорится. Сами Но, тем не менее, теперь дело в том, что на сайте Лабиринт теперь цены повыше, чем на сайте shop.kp.ru. То есть на сайте издателя «Комсомолки» вы вполне безопасно можете купить. А все-таки «Комсомолка» — это огромный медийный конгломерат. Там, поверьте мне, не обманут. Это федеральное издание. И вы совершенно не бойтесь вводить свои данные, скажем так, карточкой или там какие-либо данные, там адрес. Поверьте мне, это совершенно безопасно. Мы пока еще не планировали презентацию, поэтому единственный шанс сейчас, у людей а, прочесть эту книгу и в электронном виде тоже не ждите, что она прям так прям сейчас сразу выйдет в ближайшем будущем и вы с удовольствием прочтете, а, как говорится, на халяву в, в, в просторах интернета. Ну не будет этого пока, а, к сожалению. Давайте попробуем научить наших детей старому дедовскому способу а, наслаждаться книгой. Открывать, листать этот семейный альбом, читать историю, обсуждать и чувствовать запах вот этих вот страниц, добротность этой книги и ту душу, любовь, которую вложили не только авторы, но и команда, которая работала над этой книгой, и редактор, и корректор. И дизайнер вообще сделал сумасшедшую работу. Я говорю, я когда открываю, я сама не верю, что вообще эта книга наша книга. Потому что это э, коллективное творчество, скажем так. Хорошо. И я думаю, что вы все-таки проведете несколько презентаций в Москве. И да, читатели да, могут и получить автограф. Что да, обязательно. И я могу сказать то, что у нас будут обязательно презентации и в Москве. И в Петербурге, возможно, в Нижнем Новгороде, в других городах России, может быть, в Новосибирске, кстати. И мы обязательно подпишем эту книгу. И на самом деле, если уж на то пошло, ну, как бы те, кто покупает в Москве, конечно, у них проще возможности. Они могут там, например, сконтактироваться со мной в соцсетях и сказать, вот я купил вашу книгу. Вы мне ее не подпишете, может быть, как-то где-то пересечемся, да? Легко. Или, например, вот Селим, он находится в Рязане, как мы все знаем по обстоятельствам. Он, например, может подписать эту книгу в Рязани, мой соавтор. Ну и теми временами, когда он в Москве. Ну, на самом деле, да, действительно, это, это коллекционное издание. О чем там говорить? Это издание, которое... Эта книга будет актуальной и сто лет спустя. Потому что, вы знаете, не всякий раз у людей выпадает шанс. Вот переписывают историю, я понимаю, когда переписывают историю царей, откуда мы знаем, что было там, я не знаю, в 15 веке, что человек подумал, откуда он там родом, какая была семья, какие были отношения. И совсем другое дело, вот, кстати, по поводу переписывания историй, есть же ведь очень... Очень такая большая группа людей, монархистов, которые считают, что вот Романовы – это святые и все. И есть другая группа, противостоящая им, которая говорит, вот Романовы, немецкие чужеродные нам цари, которые значит, переписали всю историю до времен своего правления, которые начали свое правление с убийства невинного младенца, Лже Дмитрия, сына Марины Мнишек, и поэтому они получили по заслугам в семнадцатом году. Но они переписывали историю, и ведь действительно мы сейчас выясняем, что там какие-то грамоты находим берестяные, какие-то еще археологические находки, которые невозможно объяснить. Я сама была свидетелем этого, когда я находилась в Бальбеке, это город, находящийся на границе Ливана и Сирии. Где стоят огромнейшие монолиты и огромнейшие, понимаете, которые даже не в обхват человеческой руки, а огромнейшие колонны, которые невозможно назвать рукотворными. Либо это люди были, вот как показывают в фильмах с Ридли Скотта, да, гиганты, либо что, откуда это, либо это не внеземного происхождения, там этих камней-то нету, понимаете, и относить эти камни к временам Римской империи невозможно. Любой археолог вам скажет. А у нас сейчас, вот почему я увлекаюсь именно историей 20 века, потому что мы можем найти живых свидетелей. Вот мне выпал шанс уникальнейший в своем роде пообщаться с дочкой Сталина и свидетелем этих событий. То есть у меня информация от первых уст от нее, у меня информация а, от других членов семьи, у меня информация, в том числе, из архивов. Поэтому... А, эта книга как раз тема и уникальна, что это живые люди, понимаете? Не просто какой-то мифический царь, который там, я не знаю, жил сколько-то лет, и неизвестно, что там с его потомками и так далее, никто не может рассказать. А мы видим человека, которого мы могли видеть на экране, есть и видео Сталина достаточно много, о которых не подозревают обыватели даже, и есть э, люди, которые знали его со стороны. Что за человек скрывался за этой личностью? Понимаете? Да, спасибо большое. Я думаю, что мы в следующий раз уже поговорим на другие, может, актуальные темы, но да. тем не менее, темы исторически очень интересны, и я желаю, чтобы ваша книга разошлась как можно скорее, может быть, даже будет доп... до... До... дополнительный тираж понадобится, это было бы неплохо. И хорошо, что вы придумали эту идею с презентациями в разных городах России. На этом мы сегодня заканчиваем. Всего доброго, до свидания. До свидания.